Если вы хотите работать уверенно на любой коже, на очень тонкой или на очень толстой, может быть, вы замечали, если вы уже практикующий мастер, что одинаковое движение не работает и там, и там, то есть на плотной коже надо сильнее, на тонкой, соответственно, прям очень воздушно, но не получается, вы заглубляетесь, то этот урок будет для вас прям идеальным. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева и сегодня у нас Третий урок курса дистанционного штрих на латексе, где мы с вами освоим нажим. На прошлых двух уроках мы проходили вообще просто идеальный штрих, какой он бывает на себя в одну сторону или в две стороны. Вы можете пройти по ссылке вот, вот здесь. Набирайте пигмент машинку. Движения все те же самые, что и на предыдущих уроках. Единственное условие. Это то, что вы, начиная работать в воздухе, постепенно опускаетесь. И когда прикасаетесь к латексу, вот смотрите, я еще даже не чувствую пальцами прикосновения, но уже остается у меня штрих, уже остаются точки. И они очень тоненькие, и по звуку я слышу, что я еле-еле прикасаюсь. Вам нужно вот это вот в пальцах ощущение и высоту нахождения машинки зафиксировать. И вот таким образом пройти сантиметр в ширину. Это должны быть очень маленькие точечки, очень воздушное движение, очень легкое. То есть вот таким образом вы будете работать на виске, на очень тонкой коже, вообще в принципе в любом месте, если тонкая кожа. На хвостике, если у вас там обычная нормальная кожа. То есть тут глубина проникновения иглы очень маленькая. Я сейчас совершаю движение в одну сторону, потому что в две стороны делать легкое движение будет очень сложно, я не рекомендую. То есть вот таким образом я прошла сантиметр и постепенно я начинаю увеличивать нажим. То есть мои точки не становятся резко большими. Почему постепенно? Потому что вы должны научиться контролировать усилие и оно у вас не должно быть случайным. Я слышу что я давлю сильнее по звуку определяю пальцами которые стоят рядом с местом где я работаю и глазом я смотрю я вижу что мои точки становятся больше и пигмента остается на латексе больше и соответственно сейчас допустим на тонкой коже я бы уже заглубилась но у меня все под контролем я прохожу еще один сантиметр уже вот с этим усилием, большим гораздо. Вы можете даже присмотреться и увидеть, что точки в начале прям очень-очень маленькие. А вот здесь, где я давлю сильно, они уже большие. И затем постепенно я нажим ослабляю. То есть, что значит ослабляя нажим? Я чуть-чуть приподнимаю иглу вверх. И опять прихожу к этим точкам, которые у меня были в начале. Очень легкие, тоненькие, маленькие, тоненькие и еле-еле ощутимый нажим и, соответственно, звук соприкосновения. Это очень полезное задание. Вы сможете работать на любых типах кож. Почему мы должны работать с разным усилием? Дело в том, что каждая кожа имеет свою толщину эпидермиса, то есть по сути слоя мертвых клеток, сквозь которые вы должны пройти, чтобы положить пигмент на нужную глубину верхний слой дермы. И естественно, если вы будете давить очень сильно на тонкой коже, где то очень тонкий слой этот, вы заглубитесь. И если вы будете давить слабенько на коже, где очень толстый слой эпидермиса, то даже если что-то останется, все уйдет. Вместе с корочками, то есть ваша работа она просто не приживется. И один из самых частых вопросов новичков, посмотрите, я вроде бы хорошо прокрасила, но у меня ничего не осталось, с корочками все ушло. То есть вы просто будете класть не на ту глубину пигмента. Вы должны прорисовать 5 полос. На которых примерно по сантиметру будет чередоваться легкий нажим с сильным нажимом, и разница должна быть глазу очевидна, то есть очень прозрачный участок с малюсенькими маленькими маленькими точечками, и потом яркий участок, где точки прям вот в несколько раз больше по размеру, если посмотреть под лупой на них. Следующего урока в открытом доступе не будет. Но получить следующий урок, если вы захотите, вы сможете только если перейдете по ссылке в описании к этому видео и подпишитесь на нашу рассылку. Я надеюсь, я была вам полезна в этом уроке. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!